Данный урок посвящен созданию пич-теста и определению визуальной частоты растра. Сейчас я буду создавать пич-тест для пластика 75 LPI, на котором в одном из следующих уроков покажу кодирование и печать стереокартинки. Итак, открываем программу, нажимаем кнопку ⁇ Дополнительные возможности ⁇ и следом кнопку ⁇ Пич-тест ⁇ Пройдусь по настройкам. Начальное LPI. Это частота, с которой будет кодироваться первая полоска Pitch теста. Шаг – это величина, указывающая генератору, насколько увеличивать LPI каждой последующей полоски. Здесь рассчитывается частота кодирования последней полоски в тесте. Ширина и высота холста, высота полосы, а это расстояние между полосками, общее число полос, которое будет сгенерировано. Данные чекбоксы дают возможность выбрать один из трех вариантов пич – цветной и два варианта черно-белых питчей с тонкими и толстыми полосками. Галочка «Вертикальный» – поворачивать сгенерированный питч на 90 градусов. Разрешение – это разрешение ППИ генерируемого пич теста Вводим нужные значения. Начальный ЛПИ я установлю 75 и 30 так как я уже примерно знаю, где будет находиться нужная мне полоска. Шаг оставляю. 0,01. Иногда возникает вопрос, с какой точностью нужно определять pitch тест Скажу так. Мне не попадался случай, когда приходилось бы его определять с точностью до тысячных. Всегда было достаточно до сотых. Уже с точностью до сотых становится заметно, что определяемая частота может меняться в зависимости от расстояния просмотра. А точность до тысячных – может дать изменение частоты на каждые 5 см изменение расстояния, что делает это занятие абсолютно бессмысленным. Пич тест я буду печатать на формате А4, поэтому ширину ввожу 200 мм. Высота полосы 8 мм в данном случае слишком большая, мне хватит и 3 а высоту теста поставлю 300 мм. Смотрю интервалы пич теста от 75-30 до 75-89 меня это устраивает. Пичтест буду создавать в цвете. Разрешение оставлю 1200. Жму создать. Открывается окно сохранения. Ввожу имя файла и жму сохранить. Программа начинает генерацию. Все. Пичтест готов. Закрываем программу. Открываем Photoshop. Перетаскиваем файл. Затем отправляем на печать. Проверяю настройки принтера. Печать. Пич тест я наклеил для удобства съемки. Перед определением визуального LPI нужно совместить растер с отпечатком так, чтобы цвета на строчной линии менялись одновременно, то есть так, как можно видеть сейчас на видео. Вот так вот неправильно. Хотя небольшой скос не повлияет сильно на результат определения LPI, но как выглядит правильно настроечная вертикальная полоса, нужно запомнить. При совмещении растра с кодированной картинкой, даже самый маленький скос нежелателен. Для определения частоты растра нужно найти на тесте полоску, которая меняется равномернее всего. В нашем случае она будет где-то тут. Когда нельзя ее точно определить, я беру значение по центру вот этого цветного веера. Вот, я определил нужную мне полоску, далее смотрю. Что на ней написано? 75 и 57 LPI. Так я определил визуальную частоту растра, которую затем буду вводить при кодировании картинки.